здравствуй мир а сегодня у нас категория лыжи для гигантского слаума очередная черная лыжа с теста из Поехали. ну однозначно эта лыжа для меня не просто не новая она одна из моих любимых лыж хотя отношусь к ней неоднозначно и в рамках вот именно этих тестов именно тех 10 лыж для гиганта я эту неоднозначность свою еще ярче понял и прочувствовал и она стала для меня очевидна и сейчас возможно я ее смогу сформулировать В чем, собственно, моя такая неоднозначность В восприятиях лыж Значит, лыжи однозначно прекрасны В своей именно категории гиганта То есть это реально такая близкая к спорту Близкая, действительно, к классике гиганта Лыжа такая для быстрого поворота а, Притом у нее радиус не запредельный Не трясатка, это мастерс Хороший такой 17-18, 19 метров При этом лыжа очень позволяет Уходить в меньшую сторону Зажиматься в короткий поворот Она позволяет уходить в большую сторону, позволяет разгоняться не теряет стабильность казалось бы, лыжа идеальная, да? при этом она еще, надо не забывать, что она очень хорошо переходит с продольного проскальзывания в поперечное, что для лыжных для гигантов архи важно, потому что работать они начинают на скорости и если вы ее разогнали и прете как трактор, и вдруг у вас какая-то какая помеха, вам надо быстро изменить направление, скорость движения, и без перехода в скользящую поперечную проскальзывание, это ну, невозможно. Нереально, да? И очень важно, чтобы этот переход он был очень как бы, четкий, понятный, быстрый, простой, комфортный. Чтобы не было никаких ударов, чтобы лыжа не теряла стабильность, там, ну, чтобы вы там не падали, ничего с вами не происходило. У этих лыж легко, то есть вы легко изрезанного вскорзящего, потом обратно и поехали дальше. То есть объехали пень и поехали дальше. Вот, теперь при всей такой, казалось бы, идеальности этой лыжи, да, что же все-таки с ней, на мой взгляд, так или не так. У нее есть одна проблема, она очень угрюмая в плане спорта. Она очень близка к спорту, она очень близка к, вот, к этой, как бы, такой идеалам гиганта плохо в этом в том, что вот лично я и лично у меня в моем кругу общения но у меня нету людей которые готовы поставить на карту катания все на гигант вот нету у нас нету вешек, у нас нету персональных трасс вот, у нас нету секундомера, у нас нету конкурентов по большому счету мы понимаем, что большинство поголовное там 99,9 в периоде эти лыжи купят для того, чтобы кататься по курортам просто большими поворотами на скорости стабильно с динамикой и весело и при этом мы будем должны понимать что это будет разбитые трассы это будет жесткие трассы это будут кривые плохо просматриваемые участки это будут там бугры кочки это будут там дети поперек катающиеся и вот в этом во всем эта лыжа должна тоже не просто как-то выживать отдавать а какой-то фан так вот у этой лыжи в сложных условиях это уже скорее начинается вот какая-то факультативная история то есть она хороша вот в этом своем про спорт режиме в режиме реально просто я катаюсь она угрюма она тяжела то есть выпали кочки и вы начинаете просто реально эти кочки месить да то есть вы фан режима в этих кочках на волках не получите они тяжелые не угрюмые да? Реально вы придете на открытие, на вельвет И вжарите так, что, в принципе, вы простите им, конечно, все То есть я даже так вам скажу Я на сегодняшних тестах это единственная лыжа, которая я поставил все десятки Вот потому что вообще не за что докопаться Но я на тестах оцениваю ее исключительно по тем параметрам, которые мне задал организатор да? Четко вот статистика Да, так, так, так, так, так, вот этот параметр, это все, по этим параметрам Там нет параметра параметров. Называется, я такой приехал на курорт. И каково, вот оно мне будет. И вот, на мой взгляд, при всей идеальности этих лыж, вот в этом параметре, я такой приехал на курорт, хочу просто фан кататься, они, конечно, проигрывают своим конкурентам по этому классу. Вот. в конкурентах по этому классу, безусловно, подробно я тоже расскажу. Не пропустите, подписывайтесь, следите за обновлением, ставьте лайки. Про всех конкурентов в следующих сериях. Пока.